Доброго времени суток, я Игорь Черноусов. Это дополнительное видео к уроку по выбору физического товара. Первый урок я записывал в тот момент, когда на бирже Фюзпром, а уроки были записаны по выбору физтовара применительно именно к этой бирже, в момент записи первого урока количество товаров на бирже Фюзпром было небольшое. Причем все эти товары были отобраны опытными веб-мастерами. И единственную рекомендацию, которую я давал, это выбирайте товар, который вам нравится, в котором вы разбираетесь. Обращайте внимание на геотаргетинг, то есть где этот товар можно продавать. Смотрите на ваши комиссионные отчисления. И в принципе все. Трафик фестпром принимает любой. Поэтому никаких других рекомендаций я в момент записи первого урока не давал. Но сейчас ситуация поменялась на Фюзпром, достаточно много появилось новых интересных офферов и наш тренинг разросся. То есть изначально я планировал, что расскажу только о методах, связанных с рекламами, выполняемыми руками, то есть там, где вам придется общаться с людьми напрямую отвечать на какие то вопросы по товару но сейчас в рамках этого тренинга вам доступны минимум два способа автоматизированной рекламы и способы платной рекламы если вы используете автоматизацию если вы используете платную рекламу вы как бы снимаете с себя необходимость с людьми общаться и выбирать товар только исходя из принципа что этот товар я знаю поэтому беру этот товар я не знаю я не беру так поступать не стоит когда вы с помощью средств автоматизации либо платных способов генерите колоссальный трафик на свою партнерскую ссылку, его необходимо выливать на товары, которые актуальны, которые покупаются. Поэтому основная задача сейчас перед вами это научиться выбирать актуальный товар, то есть товар, который востребован, то есть топовый товар. Это конечно реальное искусство, то есть такой опыт можно получить только когда у вас есть опыт продаж, именно ваш личный опыт. Вот если вы обратили внимание, в какие магазины ломится народ, это магазины, где есть какие-то... Интересные, качественные, востребованные товары. Вот чтобы создать такой магазин, у владельца магазина должен быть очень качественный отдел закупки товара. То есть люди, которые знают, где что купить и выложить на витрины. Это реальное искусство выбора товара. Но всегда есть какие-то жесткие правила, на которые необходимо опираться при выборе товара. И именно об этих жестких правилах я вам расскажу в ролике. Первое, что вы можете использовать при выборе физ-товара, это выбирать какие-то новые товары, для которых пошла массовая реклама в средствах масс-медиа. Ну, вы видите рекламные щиты на улицах, по телевизору там пошла какая-то реклама, но купить люди просмотрев эту рекламу, не могут. Но товар рекламируется, то есть товар на слуху. И тут бац, вы со своим одностраничным сайтом, со своей реферальной ссылкой, с возможностью заказать такой же или аналогичный товар. То есть вы попадаете в струю, то есть у людей в головах откладывается информация, что вот какой хороший товар, его нужно брать. Тут вы им вовремя делаете коммерческое предложение. Но это такая субъективная вещь. Объективно, где вы можете взять информацию в цифрах о том, что этот товар популярен, этот товар востребован. Для этого нам нужно обратиться к сухой статистике. Вам необходимо зайти на Яндекс, то есть на главную страничку Яндекс, авторизироваться в своем аккаунте, то есть ввести данные своей почты. И тогда вам будут доступны сервисы Яндекса. Конечно, это же можно сделать и через Google. У Google есть такая же статистика, которая называется Google AdWords. У Яндекса это Яндекс.Директ, в который мы сейчас пойдем, а у Google это Google AdWords. Но так как мы работаем с товарами, которые продаются в пределах России, чаще всего, то наиболее качественную статистику нам даст Яндекс. Поверьте, это не мое мнение, это мнение техподдержки Google AdWords. То есть, когда я это услышал, я чуть со стула не упал. Вам необходимо авторизироваться, опуститься вниз и нажать вот на кнопочку Директ. Вы попадете вот на такого плану страничку. Выбираем первое. Поиск по ключевым словам и в строке поиска вводим ключевые слова, соответствующие вашей нише. Конечно, ключевые слова в первую очередь нужно подобрать. Это может быть являться и названием вашего товара самое простое либо другие слова связанные с нишей вашего товара те кто прошел курс по ютубу я очень подробно рассказывал как подбирать ключевые слова для вашей ниши здесь я не буду на этом останавливаться скажу по простому можете вводить название своего товара но нам нужны не просто запросы по вашему товару, а коммерческие запросы. Вот это вот очень важно. То есть, вот смотрите, можно вести запрос "iPhone 6", то есть здесь будут попадать все, кто интересуется iPhoneами 6. Нам не нужны люди, которые просто поглазеть пришли. Нам пришли нужны люди, которые хотят его купить. Поэтому наш коммерческий запрос это "купить iPhone 6". Я специально взял его в двойные кавычки, чтобы Яндекс Директ выдал мне статистику именно по этим двум ключевым словам которые идут вот в таком вот месте Ну и посмотрите 117 тысяч человек набирают в месяц эти ключевые запросы очень популярен запрос купить iPhone 6 вот только поэтому очень много людей продают айфоны и телефоны в интернете вот купить iPhone 6 это вот уже предложение по продажам вы можете посмотреть сколько набирается Через мобильный, видите, 36 тысяч запросов вводят люди, которые входят в интернет через мобильный телефон. А всего 117 тысяч. Не скажу, что половина, но приличная часть людей сидит уже с мобильников. То есть запрос очень востребованной конкурентный, То есть есть смысл заниматься продажей этого товара. Но вы должны понимать, что если товар уже достаточно давно продается или давно на рынке, то вы не первый, кто выйдет с этим товаром на рынок. То есть вы должны понимать, что есть конкуренция. Чем больше конкуренция, чем больше продавцов выходит с этим товаром, тем сложнее его продать. Хотя я считаю, что это оправдание для ленивых то есть если вы упорный человек вы в любом случае продадите но лучше конечно искать такие товары где конкуренции поменьше и вам легче его будет продать как проверить конкуренцию вариантов достаточно много я вам покажу самый простой вы можете войти в тот же самый любимый всеми контакт и в поиске контакта написать купить iphone 6 выбрать раздел сообщества и вам покажет контакт сколько сообществ заточена под этот ключевой запрос. То есть создать группу ВКонтакте, оптимизировав ее под ключевой запрос, это самый простой вариант привлекать органический трафик, то есть трафик из поисковых систем. Потому что, как вы знаете, группы точно так же индексируются поисковыми системами. И в своей группе, раз вы ее создатель, вы можете выкладывать спокойно свои реферальные ссылки. Вот, в принципе, 100 человек как раз этим и занимаются, то есть продают айфоны через контакт. То есть конкуренция достаточно большая. И вы можете, конечно, этим заняться, но вы понимаете, что вам придется толкаться с людьми, которые, например, давно уже занимаются продажами. Это еще один фактор, который вы должны использовать при выборе продукта для продажи. Далее, так как мы с вами занимаемся продажей физических товаров, вы прекрасно должны понимать следующее, что некоторые товары имеют сезонный спрос. То есть какие-то месяцы эти товары покупают очень много и с радостью, а в какие-то месяцы эти товары покупают не так много. Ну, например, пальники, да, когда их чаще всего будут покупать? Кстати, вы будете удивлены, узнав, какие месяцы чаще всего покупают купальники. Вот как это проверить? Опять же, мы с вами возвращаемся на наш Яндекс.Директ. Но выбираем статистику не по ключевым запросам, а по истории запросов. То есть выбираем вот эту вот кнопочку «История запросов». И в строке поиска вбиваем, опять же, интересующий вас ключевой запрос. То есть когда люди максимально хотели купить наш iPhone 6. И выдается статистика по месяцам. Вот видите, я выбрал статистику по месяцам. Я отключил относительную статистику, только абсолютную, чтобы у меня был вот один такой график, <coughs> не мешающий. Посмотрите, максимальный был осенью 2014 года, ну, то есть когда этот телефон выходил на рынок, когда он рекламировался, когда он был мега-новинкой. Потом все, кто хотел, видимо, его купил, был спад. И в 2015 году, вот, начиная с лета, Пошел такой стабильный рост, вот, и потом он опять же стабилизировался и начал немножко падать. Вот если вы занимаетесь продажами айфона, то, конечно, лучше всего было его продавать вот в этот момент, когда был просто такой дикий всплеск, все его хотели. Либо когда вот шел такой стабильный спрос на эти телефоны. То есть, начиная с мая, все лето, телефон в руках, приятно, конечно, вот. Аналогичным образом вы можете проанализировать свои ключевые запросы. И если у вас сезонный товар, вы увидите, когда лучше всего покупаются купальники, кроссовки и что-то другое. Друзья, на этом такое небольшое дополнение к информации, как выбирать физический товар я закончу. Напомню, что вы, конечно, должны использовать критерии, о которых я рассказывал в первом уроке. Это критерии конверсии, естественно, критерии, которые показывает насколько эффективно работает лендинг этого продукта критерий ваших отчислений сколько вы получите после заказа но и так как мы говорим о space сети fusprom fusprom работает без холда поэтому этот критерий для нас всегда в плюсе нам не приходится ждать когда нам выплатят наши комиссионные их выплачивать сразу же после подтверждения по телефону и на Фестпроме нет смысла смотреть, какой трафик принимается. Опять же, Фестпром принимает любой легальный трафик. И единственный критерий, на который также нужно обращать, о чем я говорил в первом ролике, это где этот товар можно продавать. Это уже связано больше с продажами. А о продажах у нас самый большой, самый длинный четвертый урок. Итак, друзья, на этом основные рекомендации по выбору физических товаров я вам дал. Но еще раз повторюсь, все-таки... Это magic, это только ваш личный опыт будет вам в дальнейшем помогать, но не использовать статистику ключевых запросов в Яндекс.Директ в нашем случае, конечно, не стоит. То есть анализируйте, выбирайте лучшие временные периоды. Ну, наш тренинг начался, наверное, в самый лучший временной период. Это в декабре. Если вы посмотрите, в декабре чаще всего все товары идут вверх. То есть народ покупает все, что можно и не нужно. Благодарю вас за то, что вы приняли участие в моем тренинге. Всем вам успехов, удачи и всего самого лучшего. Пока!